Все чаще на прилавках магазинов можно заметить продукты, на упаковках которых отмечено то, что в составе нет глютена. Что это такое и чем он опасен? Досмотрев этот ролик до конца, вы узнаете ответы на интересующие вопросы. Глютен или же клейковина представляет собой комплекс растительных белков, таких культур, как ячмень, пшеница, рожь и овес. Как раз благодаря этой клейковине тесто получается эластичным и тягучим, а продукты, лишенные глютена, таких свойств не имеют. В чем же состоит опасность этого вещества и имеется ли она вовсе? Исследования ученых, которые не так давно были проведены, подтвердили, что чрезмерное употребление продуктов с глютеном повышает риск развития ряда заболеваний. Среди них есть желудочно-кишечные расстройства, анемия, волчанка, остеопороз, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, аутоиммунные и онкологические заболевания, а также другие недуги. Существуют и люди с непереносимостью глютена, которые должны принимать в пищу исключительно безглютеновые продукты, но подобная диета также будет полезна и абсолютно здоровым людям. Если вас беспокоит частая боль в животе, нарушение пищеварения, общая слабость, а также анемия и вы имеете подозрение скрытой непереносимости глютена, тогда подобная диета, которая будет исключать продукты с его содержанием, может подтвердить диагноз. Но при этом не стоит забывать, что подобный эксперимент относится именно к лечебной диете, а ни в коем случае не способом потери веса. Если вы решили проверить вероятность непереносимости глютена у себя, не забывайте, что он содержится не только в злаках, но может находиться и в кетчупе, соусе, замороженных овощах, бульонных кубиках, картофеле фри. Поэтому обращайте внимание на состав и предостережение о наличии вещества в продукте. Употребляя полезные продукты, не заметить благоприятное влияние их на организм будет просто невозможно. Берегите здоровье, отказываясь не только от вредных, но и соблюдая правильные пищевые привычки. Чтобы кто-то приласкал, подпишись на наш канал.